интереснейший квартирник прямо с прямыми видами на море перед нами вот тут внизу находятся хорошие пляжи там у нас замечательная длиннючая тропа рынку подъезда уже сделаны полностью видите красивые элементы качественного освещения а кайфовые двери это хорошая прекрасная студия с видом на горы 33 квадратных метра сейчас я вам эти виды покажу это невозможно не влюбиться здесь вид отовсюду разговаривал с представителем застройщика он обещает в этом году уже людей за запустить сюда в это лето уже на ремонт и жить. Приветище, уважаемые, лучшие телезрители мои, прекрасные. В общем, я не знаю, что уже сказать. Короче, смотрите, друзья, будет интересно. Смотрим внимательно. Перед вами интересный комплекс под названием «Южное море». Это последний корпус из тех, что осталось построить. Данный комплекс, как вы видите, у нас превращается в интереснейший квартирник, прямо с прямыми видами на море. Что у нас здесь, по сути дела-то? До моря у нас тут каких-то 300 метров. По прямой у нас тут пешадраликом 5, максимум 7 минут, Перед нами вот тут внизу находятся хорошие пляжи. Там у нас замечательная длиннючая тропа Теринкур. Что-то она по расстоянию порядка 4 километров, что ли. В общем, там гулять можно долго вдоль моря, по красивым тропам, бегать, заниматься спортом. Что это такое? Что это за жилой комплекс? Это наше Южное море. Комплекс у нас состоит из трех домов. Это у нас, грубо говоря, неважно как, давайте вот так. Это, грубо говоря, один из домов. Вот то, другой из домов, а это еще один из домов. В общем, три корпуса. Три корпуса. В каждом корпусе двухуровневый подземный паркинг. Здесь у нас тоже двухуровневый подземный паркинг. Ну, короче, паркинг, да, видите, вот он. И там у нас тоже в том же корпусе тоже подземный двухуровневый паркинг. Здесь же у нас видим, какой колосс вымахал, как красота из бело-голубенького прекрасного материала м -м, вентилируемого фасада. далее, что хочется сказать, мы находимся на микрорайоне Приморье Данный комплекс, несмотря на то, что были небольшие проблемы, задержки со сроками сдачи, но он уже все, как говорится, практически финишная прямая, внутри готово все совершенно. Совершенно. Сейчас зайдем, вы убедитесь в этом, поймете то, что остался здесь буквально гулькин нос. Знаете, обычно у гульки маленький нос, у нас в Башкортостане говорили так, гулькин нос где-то вот такой. И вот тут осталось то же самое, как у гулькин нос. Немножечко доделайте, будет ништяк. Будет ништяк, здесь у нас будут жить собственники, которые, конечно же, Купят, и те, которые, конечно же, купили К себе здесь квартиру На микрорайоне Приморья Так что буквально немножечко осталось потерпеть Гулиносик, и все будет готово Смотрим далее внимательно Комплекс действительно интересный Такой вот, вау, волнообразный Из глубинького тонированного стекла Стекло у нас тонировано, Исходя из этого, солнышко вам сильно жарить не будет Поэтому будет нормально Что у нас по видам характеристикам? По видовым характеристикам вообще все обалденно. У нас даже здесь машины места. Видовые, видовые характеристики прям с машины места. То есть вы будете парковать автомобиль с видом на море. Многие себе не могут позволить квартиру с видом на море. А вы можете себе позволить здесь парковать квартиру с видом на море. Как говорится, красиво жить не запретишь. А если жить красиво, то, естественно, в городе Сочи. А еще лучше, то в Южном море. В одном из построенных домов. Или же вот непосредственно в этом строящемся доме. Здесь у нас что? Дома бизнес-класса. Ну, давайте говорить об этом доме. Дом бизнес-класса. Объект по федеральному закону. 214 и как бы на самом деле в этом году уже здесь в лето планируется что людей начнут запускать на ремонт. Осталось сделать буквально. Провести коммуникации чем на данный момент застройщик и занимается и Запустить счастливых собственников на ремонт после акта ввода в эксплуатацию. И же сейчас пока не вариант запускать, правильно, правильно, правильно, пока у нас непосредственно не заведены коммуникации. Вот здесь у нас это удовольствие, видите, прокладывалось, копалось и вот уже монтируется. Здесь опорная стена будет сделана красивым вентилируемым <coughs> фасадом. Ну а я предлагаю зайти вовнутрь и выбрать квартиру. Можно выбрать квартиру с видом в обратную сторону, то бишь на гору. Можно выбрать квартиру туда с видом прямо вверх. На море, с прямым видом на море. Здесь будет красивая входная группа, но ну, точнее тут будет все сделано, облагорожено. Ну давайте-ка зайду, для начала я в подъезд. Это подъезд, место общего пользования. Первый этаж. Что мы здесь видим у нас? На первом этаже здесь у нас еще а, не выполнили декоративную штукатурку, но в целом на всех остальных верхних этажах подъезды уже сделаны полностью. Видите, красивые элементы качественного освещения, а кайфовые двери. Это я выше поднимусь, я вам покажу. Двери специально у нас зашили для того, чтобы при покраске стен не испачкать дверь. Здесь у нас коммуникации все центральные, видите, тепловые счетчики, водопровод, каналы, отопление, вообще, ну, то есть объект по федеральному закону 214, поэтому, я думаю, вы уже, начинаете. И понимать и представлять то что объект надежный безопасный само собой разумеется это наш лестничный марш туда я не пойду пойду покажу вам лифтовую группу что у нас такая лифтовая группа это естественно где у нас расположены лифты они расположены вот так вот отдельно на данный момент здесь темный шкаф фонарик еще не повешены. все в керамограните лифты установлены Клеманы три лифта видно вам он там лифт 1 2 Три. лифта. Два грузовых и один пассажирский. Все. Далее я пошел пешедралом на верхний этаж. Покажу вам, какие варианты квартир представлены и как выполнены непосредственно ремонты на этажах и на местах общего пользования. Все. Пошел пешочком наверх. Будем показывать, будем смотреть, будем влюбляться. Дорогие друзья, мы на Южном море. Шапочку я свою сниму, наверное. Констатирую следующее, что комплекс готов. За исключением территории. На данный момент идет подключение к коммуникации. И потом на основании этого у нас будет это удовольствие вводиться в эксплуатацию. Сейчас я положу свою каску вот здесь. Пусть она здесь полежит, а мы с вами пройдем. Я не могу здесь включить свет на данный момент по причине того, что не знаю, где он включается. Но покажу вам все, как говорится, как смогу, так и покажу. Вот так вот выглядит подъезд. Видим слева направо В принципе, неплохой такой качественный подъезд На полу у нас вот такой вот керамогранит Где-то он коричневый, где-то он в виде травертина Двери сразу же говорю Обалденный застройщик, молодец Фирмы Guardian Качественные, тяжелые И явно не дешевые Двери хорошие на потолке э, застройщик делает красивые такие светильники в красивом виде, честно вам признаюсь, я, я постараюсь сейчас буду сниматься, ниже все это сделано, все смонтировано, я вам покажу. Ну давайте, показываю вам типовые планировочки слева направо, комплекс действительно достойный и интересный. Вот такие 33 коровы, 33 коровы, 33 квадрата, дорогие друзья, можно купить здесь, в этом Южном море, вот на таком вот, на высоком этаже, и здесь у нас будут виды следующего характера. От этажа к этажу меняется цена. Поэтому надо уточнять. Хорошая, прекрасная студия с видом на горы. 33 квадратных метра. И здесь у нас цены в нашем комплексе. Если есть желание у вас, я организую от 250 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от этажа. Это для города Сочи, для объекта по федеральному закону 214, для статуса квартира очень недорого. Хороший, замечательный вид. Стеклопакеты у нас шуко. Нормально, нормально. Вот эту перегородку... Ломаете нафиг ее после сдачи и ввода в эксплуатацию Когда зайдете на ремонт Ее можно убирать Идем дальше смотреть следующие варианты Все самое интересное у нас впереди Ну вот следующий такой же вариант Но ну, только поменьше площади Это 28 квадратных метрика Там была она у нас такой знаете Трапеция, да, а это вот так вот прямая Грубо говоря, видите, идеально большой санузел Кухня, студия, пожалуйста И тот же самый вид на горы Хороший вид на горы, прекрасненький И на наш соседненький домик Нашего собрата он у нас тоже э, входит в комплекс Южного моря. То есть, на самом деле он состоит из трех домов. Территория закрытая, охраняемая. В домах консьержи, видеонаблюдение. Ну, в общем, все такой вот домик качественный. Так, что мы хотим еще увидеть? Вот такие классные квартирки. Я от них тоже балдею, на самом деле. Это квартира 67 квадратных метров. Смотрите, как оно вам, дорогие друзья. Большая, большая во всех смыслах слова квартира. Смотрите, санузел. Комната раз вижу, комната два и вот тут комната 3 Хорошая большая квартира Вот эта вот вся фигня ломается И получается большая просторная квартира Как с видом на горы, так и с видом на море Смотрите, во всех смыслах слова я гуляю И здесь вот у нас, видите, лесопарковая зона, нацпарк И здесь вот так вот, в боковое окошечко Мы видим просто море, Адлер, красота Хорошая квартира, кайфовая Но больше всех не нравится Вот это, вот это, вот это вот это. это вот она у нас Прошу прощения, та предыдущая была 50 с копеечкой, а вот эта 67. Почему это именно 67? Показываю, объясняю, рассказываю. Заходим, смотрите, санузел. Прекрасная большая санузел, коридорчик. Комната огромная. Та -тан -тан. Еще две комнаты. Раз, 2, И там еще по периметру какие виды. Сейчас я вам эти виды покажу. Это невозможно не влюбиться. Здесь вид отовсюду. Отовсюду видовые сумасшедшие квартиры по бесстыже дешевым ценам. Ну Почему? Да потому, дорогие друзья, давай выглянем в окно. Нет, вначале надо представить, как вы будете просыпаться, с каким видом. Какой у вас вид будет из спальни, какой у вас вид будет из кухни. Вот эту вот фигню вы сломаете, все увеличится. И просто выглядывая из вашей квартиры, со статусом квартиры, там кондиционеры монтируются, вот так вот будете наблюдать. Обалденно. Ну, до моря рукой подать. Красота! Замечательный обалденный вид в жилом комплексе Южное море. Вот в этом году в лето, здесь уже планируют застройщики, а вот перед тем, как сюда попасть, разговаривал с представителем застройщика, он обещает в этом году уже людей запустить сюда в это лето уже на ремонт и жить. Ну а что, как говорится, подъезды готовы, все, все готово, что еще надо, как говорится, да? запускай людей, живите, балдеть. Вот такие классные квартирки по 54 квадратных метра, смотрите, идеальная однокомнатная квартира, зато большой площадь, все, как вы любите, большущая прихожая, справа у нас гардеробчик, комнатка 1, комнатка 2, и посмотрите, какая рядовая характеристика. Что, плохо, что ли, дорогие друзья? Но ну, я считаю, что если окна помыть, будет вообще зачет. Но ну, посмотрите, просто это элементарный, обыкновенный вид. И так куда ты не посмотри. Студии у нас здесь продаются от 7 миллионов рублей. Вот такие подобные квартиры у нас можно найти от 10 миллионов рублей в зависимости от этажа. Идемте далее, дорогие друзья. Вот еще одна такая, вот немножечко трапеци... трапециевидная, немножечко своеобразной формы. Но опять же возвращаемся к тому, что видовая характеристика диктует правила, правила и ценообразование данного дома. Хотя знаете, ценообразование что-то эта видовая характеристика не диктует. Я бы этому дому дал намного больше ценник, был бы он уже сданный, но он еще не сданный. Если здесь инвестиционная составляющая, да. Но не забываем, объект по федеральному закону 214. Надежный, на данный момент, безопасный комплекс, который уже все на предзадаче, как говорится. Из любой комнаты куда не посмотри. Куда ты не посмотри, дорогие друзья, помыть окна будет обалденно. Сами понимаете? Ну, еще раз, выгляну просто так Мелкий, щупленький вид По самое, куда не посмотри, все обалденно Ну и вот квартирочки они, видите Идеальные, большие, однокомнатные квартиры По 45, по 50 квадратных метров Есть 67, максимальные площади Так, стоп, были больше Были больше, максимальные площади 80 квадратных метров есть А минимальные из оставшихся пока в наличии 28 В общем, неважно, какую бы вы Не выбрали планировку В какую сторону, вы мне только скажите Я вам всю информацию предоставлю, еще раз говорю есть в обратную сторону вот такие квартирки. Это вот небольшой площадью, порядка 40 квадратных метров квартирочка. Смотрите, здесь она своеобразная планировка. Там при входе, там комната, да. Здесь у нас кухня. И здесь по периметру вот такой вот балкончик. Видовой просто. Там у нас еще комнатка. И планируется, смотрите, и горы, и море. Все у вас получается. И туда тоже вам море видно. Хорошая квартира. Неплохая. Я думаю, тут вы со мной согласитесь. Что вы, дорогие друзья, какой вам вид больше нравится? Мой номер 8-918-880-0747. Я Дима ЮДВ. Обращайтесь, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. И кому нужна здесь квартира по бесстыжим недорогим деньгам, говорите мне, обращайтесь. Не забывайте комментировать, подписываться, ставить лайк, писать, не звонить, говорить «Дима, мне здесь нравится». Скажи, что здесь можно купить. Самое дешевое предложение. Я вам тут же отправляю, и тут уже, как говорится, я думаю, вам понравится. Это соседний готовый домик, уже заселен, построенный с данной Это въезд на наши ворота. Мы на улице Есауленко, микрорайон Приморье, город Сочи, в 300 метрах от моря. По таким деньгам вы ничего подобного не купите. Поэтому я жду вашего звонка. Не забывайте мне звонить или писать и задавать вопросы. Я жду вас. Я жду вас. Обращайтесь. До скорой встречи. Пока.